Здравствуйте, друзья. Вот хочу э, ответить на вопрос в комментариях под моим видео, как я получил паспорт, значит, не заплатив штраф. И в комментариях меня спросили, значит, как я получил этот паспорт, не заплатив штраф. Пойдемте, До начальницы сначала дошли. Потом, значит выписали мне протокол и сказали что вы же все равно протокол оплачивать не будете я сказал конечно же не буду ну у кого есть имущество то по таким штрафам на имущество можно они а беспокоиться об имуществе на такие мелкие штрафы имущество не арестовывают коап Значит, кодекс об административных правонарушениях. Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не в исполнение в течение двух лет. Видите? Поэтому, если в течение двух лет вам удалось как бы не заплатить этот штраф, ну, прекращать свое действие о штрафе, также вот на портале госуслуг, видите, они требуют оплатить Госпошлину, и Госуслуги портал пишет, что помните, что требовать от вас квитанции подтверждения оплаты Госпошлины ведомства не имеет права, не имеет права требовать. Вы оплатились все, пускай ищут там своих. И электронных базах платить штраф этот не имеет смысла потому что через два года если не нашли ваши доходы не с чего взыскать этим судебным приставом у меня уже такое было неоднократно что приставы ничего не находят и погашают этот штраф как бы аннулируют потому что за два года не смогли ничего сделать и перестает действовать это постановление о штрафе все но также это с другими постановлениями действует, с гаишными, там, с гибббддэшными. Поэтому вот, если кому-то интересно, ставьте лайки и поступайте, как считаете нужно, можете оплачивать, можете делать, как я вам сказал. Так что вот так вот, до новых встреч.